Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, предпраздничный вечер, несмотря на то, что сегодня понедельник, у многих выходной. И мы сегодня решили рассмотреть в рубрике «Взгляд из вечности» очень интересную тему. И в гостях у нас будет Елена Алексеева ведический астролог, мастер Рейки. И сейчас я ее приглашаю к нам в прямой эфир. И она поделится с нами и опытом. Слышно? Так, здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте, Неделла. Да, все слышно. Мне не было слышно сейчас, когда я вот просто зашла. Мне не было слышно тебя. А, ну вот, кстати, бывает такое. Когда я к вам приходила, тоже такая же была. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. да. Ну, зашла в прямой эфир и услышала вас. И вы сейчас меня услышали, да, mm -hmm. да. да. сейчас уже. Mm -hmm. Ну, про кто то у него. Mm -hmm. надеется, что получится волшебство. Да, конечно. Ну вот, Елена, Ну, я на самом деле вас уже немножечко представила. Я надеюсь, в записи это будет озвучено. Но еще раз скажу, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня ведический астролог, мастер рейки Елена Алексеева. И она сегодня расскажет нам про вот эту практику рейки, о которой я сегодня заявила в кости, и вообще, что это такое, откуда это. И ну, какие то результаты, что-то дает людям, как это людям помогает. Елена, расскажите, пожалуйста. Uh -huh. Хорошо. Еще это называют э, исцеляющие прикосновения. Да, то есть, наверное, вот это слово больше науку людям. На сегодняшний день нам кажется, что это что-то такое из, из области эзотерики, фантастики, но на самом деле это достаточно природный инструмент который во все времена использовался. Его использовал Иисус Христос исцелением, прикосновением. Да? На сегодняшний день у нас есть энергии, которые на более высокой ступени, когда получаем от мастера, то мы можем дистанционно работать с этой энергией. То есть вот я в Испании, человек в России, я посылаю, он завтра перестает болеть гриппом, и уходит температура, и проходят все симптомы. То есть даже на расстоянии такое прикосновение очень круто работает. То есть для энергии нету ни расстояний, ни границ, ни времени, ничего. То есть просто называешь имя человека, энергия пошла. И, конечно, это очень интересная история про классические рейки, которые просто долго, уже столетий, наверное, не было этой информации. То есть не просто так сжигались библиотеки, не просто так сжигались песни, да, ведущие матери. Так, то есть это для того, чтобы была утеряна эта информация о веках. Важная, ценная информация. О очень крутом инструменте, который не тянет вес, да, ему не надо места в доме. То есть вы получаете эту настройку и все, в любой момент сказали фразу, призвали эту энергию и э, начали делать какие-то добрые дела для своей семьи хотя бы. И вот uh -huh. история столетней давности, когда. Японец Усуэмикуйя ушел в горы на 21 день и в каких-то историях рассказывают, что он провел на воде эти 21 день, то есть не взял с собой еду, только медитация и вода. Кто-то говорит, что без воды, то есть сухое воздержание. Вот как Иисус Христос 40 дней в пустыне был без воды и еды, здесь просто на 21 день воздержание. И, когда он э, вот через 20, он со всеми попрощался, уходил, он думал, что 21 день без еды э, он не выживет. То есть если, говорит, я вернусь, я вернусь с победой. А если не вернусь, я вернусь. То есть он шел на такие жертвы, даже вот, э, не зная того, как все из этого получится. Но явился бог Шива и дал ему энергию э, рейки. То есть рейки – это японское слово «божественная энергия» в переводе на русский язык. И он стал обладателем вот этого канала, то есть в нем раскрылся этот канал. И э, когда он спускался с горы, он споткнулся и очень сильно поранил ногу, прям сильно кровь текла, и ни винтов, ничего с собой нету, еще там до ближайшего не надо и и идти. И он просто приложил ладошки к этой ране. И рана зажила на его глазах. Он сам был удивлен от этого всего. Потом, когда он пришел там, в ближайший бар, Заказал много еды, и э, люди, которые знали, что он 21 день был без еды, и там без, в горах, говорят, смотри, много еды не ешь, это может тебе плохо сказаться, может на тебе плохо э, трогнуться. Неважно, неси мне еды побольше, и съел, и с ним ничего не происходило, плохого. Да? То есть ну, простой человек, который не получил вот это вот э, благословение божественное, он, скорее всего, может забрать кишок быть или еще что-то, когда человек долго не ест, и будет много наедается. Да? Потом, оказалось, там у кого-то в этом баре из родственников э, болел а, у дочки, что ли, у этого э, бармена, ну, владельца этого бара, болел зуб очень сильно. И он тоже взял, прикоснулся к ее лад... к щечке, ладошкой, да, там, подержал несколько минут. И боль совсем ушла, ушла опухоль прямо на глазах. И он... ну, Все вокруг, кто видел это, были очень удивлены. Потом оказалось, что сам хозяин бара, там где-то с каким-то варикозным расширением вен, и он сегодня не пришел там, лежит в своей комнате, и плохо. И он э, пом, принял омовение после такого долгого своего пути и пошел к нему. И тоже приложил свои ладошки. И тоже пошло исцеление. То есть э, вот он там за первый день уже начал делать очень много чудес. И какое-то время он давал эту настройку бесплатно. Но когда встречал людей, которым он дал настройку через несколько лет, он видел, что они оставались в нищете, что они там, у них не на что было есть, не было дома, хотя при помощи этих энергий они могли воплотить все свои желания, то есть изменить ситуации какие-то негативные на позитивные, улучшить свою карму на здоровье, на отношения, на все можно было повлиять в позитивном ключе. И ему было очень обидно, что он дал этим людям настройку, а они ее не используют. Почему? Потому что бесплатно. Бесплатно не ценно. И с тех пор он стал брать какую-то плату. То есть он для себя понял, что это нельзя давать бесплатно, потому что это не будет цениться. И у меня, например, около 86, по-моему, у меня разных каналов, то есть кроме Усу и Кундалини, классичес... кроме классической, да, там есть Кундалини, есть Кундалини. Солнце, Луны, там, и Аюрведы, Эльфов, эм, эм, Рун, Энергия Рун. да, То есть э, очень много, очень много каналов. И самый последний, как, который я получила, канал, он называется Пхактерейки. Рейки. В него входят просто все, какие только вообще есть в интернете, там тысячи сейчас или, я не знаю, миллионы разных каналов. Все в него входят. Очень сильный этот канал. И... Э, я за него заплатила за первую ступень только, там, три ступени, 200 евро. Не жалею ни капли. Mm -hmm. То есть вот, чем я сейчас больше всего пользуюсь, той энергией, которую я дороже всех купила, да, то есть настроила, тоже mm -hmm. всех заплатила. То есть это мне еще раз доказывает, что только ценим то, что дорого. Ценим то, что дорого. Mm -hmm. Люди устроены, такая природа у нас, что ценим только то, что, то, что ценим. То, во что вложили, побольше. вложили, то да, уже это ценно. А так менее ценно, да. И вот на самом деле я знаю рейкистов, которые стали миллионерами, просто используя эти энергии рейки, да, то есть каждый день ритуал какой-то для себя кто-то для здоровья только применяет, да, кто-то только для своей семьи. Ну, там есть, конечно, какие-то техники безопасности, чтобы не нахапать там негатива какого-то, потому что мы, рейкисты, всегда вкусная энергия для любых сущностей, которые есть у других людей, да, и сразу mm -hmm. перескакивают, да, то есть здесь тоже нужно уметь себя защищать. Есть кое-какие моменты, которые нужно знать, понимать, поэтому именно поэтому это передается от учителя ученику, чтобы учитель нес ответственность за своего ученика уже перед судьей, жизнью, чтобы не было такого, что кто-то там что-то сказал, да, кто-то другое передал, как и в детстве да, испорченный телефон, когда мы играли, то есть никакого испорченного телефона не получалось. А была ответственность за передачу информации, энергии и ответы на все вопросы своему ученику. Ну и где применять, да, где применять? Э, на самом деле спектр применения очень широкий. Я, например, использую, когда я делаю энергетическую уборку дома, обязательно наполняю потом пространство энергией рейки, обязательно. То есть что у меня произошло за последнее время, такого вот прям вау, да, очевидного, вау очевидного. Э, вот э, у меня коты не жили больше двух лет, то есть вот два года потерялся. Да, два года потерялся, ушел куда-то, убежал куда-то, а еще какие-то ситуации были. Сейчас моему коту восемь. То есть э, улучшение кармы произошло, и э, коты уже не отрабатывают мою негативную карму на себе. Потом, значит, техника, техника особенно блендеры, вот эти вот, эти, э, которые взбивают, вот, вот эти вот стакановые, да, или вот э, такие вот миксеры, вот эти всякие. Они у меня больше года не жили. Вообще, год надо покупать новый. То есть вот а сейчас у меня, наверное, года 4 уже миксеру. И для меня это реальное удивление. да, То есть пространство чищу регулярно. То есть есть такие специальные дни, два-три дня в месяц. Есть такие прям волшебные дни, когда еще делаешь эту уборку такую вот энергетическую. И она является еще для финансов для финансового плана, то есть твой план начинает улучшаться. Причем не, не всегда он может прийти деньгами, купюрами, он иногда приходит, как вот, вот больше широта идет, да, отношениями, какими-то э, удачными моментами, да, у, удачной покупкой какой-то, уда, уда, ну, что-то такое, что вот, в широком смысле, то есть, ну, исполнение мечты любой практически, да, то есть мечты начинают сбываться очень быстро. У меня была вот недавно мечта, машину муж купил новую, и я с ним месяц, наверное, спорила, говорю, давай возьмем бэушную, что сейчас с коронавирусом никуда не поедешь на машине, э, только на дачу ездить, зачем нам на дачу ездить новая машина, давай возьмем бэушную подешевле, не смогла убедить, ну, просто вот желание, которое два года назад загадала, не, не обдумав, было сбыться, все, по-другому это никак не назовешь, да. И вот техника стала дольше работать, прям намного дольше, прям вот, прям очевидные такие моменты, да. Потом uh -huh. еще, у меня такие были ситуации, что иногда вот лампочки, я думаю, что от меня тухли. Вот подхожу к какой-то uh -huh. какой вот энергетике, да, к лампочке, она бах, потухла, прикрутили новую, через два дня опять бах, потухла. И причем когда я подхожу к этой лампочке. Вот какая-то энергетика такая была, или какая-то транслировала какую-то эмоцию, или что, я не знаю даже толком, как объяснить это. Ну, то есть сейчас это перестало происходить. То есть из-за того, что я делаю вот регулярные чистки, но я стараюсь минимум раз в месяц сделать такую чистку энергетическую, да, и наполняю энергией рейки. То есть м, свято место пусто не бывает, да, вот обязательно вот этой энергией рейки. Это тоже очень-очень круто работает. Профилактика здоровья, да, профилактика здоровья, можно заряжать энергией рейки, все крема для омоложения, да, еду мы изготовили, одежду можно заряжать, да, то есть это реально становится защитой даже для нас всего, и еда, и одежда, да, то есть мало того, еда вкуснее становится, то есть в разы вкуснее, просто вот не можешь оторваться, и уже муж привыкает к такой еде. Уже где-то в ресторане, он говорит, фу, невкусно. Просто там, скорее всего, нет вот этой энергии, то есть одного ингредиента. В ресторанах там все свежее, все готовят, только вот, особенно в Испании, ничего не оставляют на завтра в ресторане. Там все сегодня сготовлено, зав... если это не продали, это выбрасывается. Mm -hmm. В России бывает, что на завтра ставят, здесь нет. И просто вот этой энергии, он уже, такой мужчина уже никуда не уйдет к другой женщине, потому что вероятность, что другая женщина знает про энергии рейки и будет еду наполнять энергией рейки, значит, очень мала. Да? То есть на сегодняшний день мало кто понимает ценность этих энергий. Верность мужа будет обеспечена. То есть здесь к еде очень сильно привязываются, и все люди любят вкусно покушать. поэтому когда да. Костая еда получается супер вкусный это э, тоже вау-эффект такой, вау-сила такая, суперсила для любой женщины. Потому что, казалось бы, один ингредиент, да, такой, энергия, который даже пощупать-то не можем, <laughs> увидеть ты не можем, да, да, просто понимаем, что вкусная еда получилась. Угу. Да, еда, правда, становится вкуснее, даже если из свежего продукта приготовлена, Да, Наталья. Верно, верно, знаете, о чем я говорю. Очень-очень-очень круто. И дальше, значит, исцеление да, то есть исцеление на самом деле э, очень часто я использую. Э, у мужа, вот, допустим, летом стрельнула спина, и я его при помощи энергии рейки восстановил за три дня. Зимой он у меня решил повыпендриваться, и он атеист, и говорит, не верю во все это. И опять стрельнула спина, и не, не разрешил мне рейки делать. 10 дней пролежал. Mm -hmm. Та же самая, то же самое место, 10 дней пролежал. Я говорю: ну, как хочешь, дело твое, я-то мое дело предложить, твое дело отказаться. Все. И ä, 3 дня или семь лежать со спиной и не, не может встать, не может там никуда ничего сделать, на работу не пошел, там еще то mm -hmm. да? То есть это достаточно такая ну, неприятная ситуация. Гриппы, допустим, какие-то. Ну, я, я, например, гриппами не болею уже больше 10 лет, то есть никаких простудных заболеваний нету. И рейки первые я получала в 2007 году. Первые каналы я получала, начала использовать. 2007 года можно ли применять энергию рейки на расстоянии? Да, если у вас третья ступень или кундалини 12 ступеней, там 12 ступеней кундалини, то все уже на расстоянии. Я на расстоянии в основном работаю, да, то есть у меня дома только для моей семьи или для каких-то близких. Подружки приехали, там спина болит, да, минимальное количество дома я придеваю людей. Основная масса я в интернете и, естественно, клиенты из интернета. То есть я все психологические свои сессии обязательно включаю рейки до сессии, да, то есть уже в потоке мы делаем коуч-сессию и получается такой эффект два в одном. Вау. Угу. человеку легче э, понять в каком направлении мы работаем легче отвечать на мои вопросы легче понимать осознавать то есть тут идет очень классный результат э, и исцеление ну с гриппами там с, с коронавирусом даже я часто посылала людям да то есть э, у меня была девушка э, принимала рейки с мужем вдвоем разболелись коронавирусом э, муж атеистовник я говорю, если он не хочет, то ну, ничего не можем сделать. Но если он согласие даст, пошлю ему тоже. И вот она попалась дома и говорит, ну чуть-чуть болела голова, но все равно она передвигалась по дому, что-то там еще делала в доме. А он в больницу под аппарат, вот этот, который дышит вместо него. да, то есть, И когда уже в больнице вот это вот все страшно, он уже говорит, да, да, я согласен, согласен, давайте мне рейки. То есть, ну вот такая mm -hmm. достаточно серьезная, очевидная, да. Э, ну и, конечно, стали ему передавать эти энергии, и стало легче. Стал сейчас уже все в порядке, все. Ну, ну тут, наверное, самое важное, чтобы вот человеку легче было пережить уже такую ситуацию, когда э, случился этот коронавирус, потому что, ну. Угу. совсем его не уберешь, да, потому что тоже там кармическое что-то нужно смотреть, причины кармические нужно смотреть откуда, да. Я, например, коронавирус до меня еще не дошел, хотя я бываю в банк ездю, в большой город, с подружками где-то в баре встречаемся, посидеть, еще какие-то там поварку погулять, еще что-то, чаю попить, да, то есть я все равно бываю на людях, ну, все мои близкие, слава Богу, слава богу, да, что ни, никого не коснулось. Никак. Возможно, что мои молитвы, да, еще э, за близких, да. потому что молитва за близких, это тоже очень сильный инструмент. Ну и рейки тоже на расстоянии очень-очень классно посылать. То есть она очень классно расслабляет. Вот когда нервные стрессы, когда депрессия вот депрессии у людей, да, тоже очень хорошо выводить рейками. То есть э, распределение дает, и организм, в принципе, начинает сам восстанавливаться, когда вот это расслабление включено. Плюс энергия, это такая мудрая штука, она по нашему организму двигается таким образом, находит самые э, такие тонкие места, где вот прям вот точечные такие попадания, откуда надо исцелять, начать, да, то есть это божественная энергия, поэтому она мудрая. Привет из Америки. Угу. Отлично, отлично. У нас даже мужчины интересуются. Энергия Рейки, это, это супер. Да, да, да. Это супер. Угу. Так, дальше значит э, антидепрессант, да? Антидепрессант очень хороший энергия Рейки. То есть люди сейчас очень часто в депрессии, особенно с коронавирусом, кто работу потерял, кто еще что-то, тоже можно получить настройку самому себе давать. То есть там достаточно самому себе положить там на две какие-то чакры. Ладошки перед сном, да, призвать энергию, положить э, ладошки и уснуть в таком положении. То есть за 5 минут входит в тело, и 24 часа она в нем двигается. То есть пока uh -huh. человек спит, она успевает восстанавливать очень круто. То есть э, для самого себя это вообще э, незаменимый uh -huh. инструмент. Гармонизация ситуаций допустим, ну что-то случилось, поссорились с мужем, там я не знаю, проблема на работе, шеф там плохо думает про нас, да, или там, бывают у людей какие-то такие проблемы. Или, допустим, назревает какой-то серьезный разговор, и там можно работы лишиться на сегодняшний день, да, не, не, что-то не так сказав. Тоже можно послать на ситуацию энергию рейки. И энергия mm -hmm. сгармонизирует а, вообще мысли шефа, да, то есть он а, увидит что-то хорошее среди того, что было, да. Это тоже очень здорово работает. С мужем помириться, особенно сейчас вот, вот эти вот, сейчас закончился Меркурий ретроградный, слава богу, да, но он очень много дает а, вот этих вот катаклизмов таких в семье, в отношениях, вот с близкими, с этими, коллегами по работе. все это как-то вот иногда вот просто люди разговаривают на разных языках, один другого не понимают, да. Вот правда, из-за того, что Меркурий в Ретрограде вот такое, это тоже можно было гармонизировать через рейки. То есть это здорово прям помогает сгармонизировать, дает прям такую ровную ситуацию, то есть люди начинают как бы шире смотреть, что вот моя, моя точка зрения такая, а вот у другого человека... Ну, другая, ну, в ней тоже есть смысл, то есть начинают видеть этот смысл, получается легче договариваться, легче взаимодействовать. То есть, э, ну, я считаю, что это тоже очень важный инструмент. Ну, и потом, я говорю, этот инструмент, который не нужно ни место дома, ни вес, никто у вас его не отберет, вы его один раз э, запускаете, да, и потом каждый день используете, чтобы канал расширялся. В финансах тоже можно прокачивать финансы. Свои желания, когда мы пишем на бумаге, их можно заряжать энергией рейки. То есть они тоже будут гораздо быстрее. Потом в медитациях, в каких-то медитациях, которые вот создающие будущее, да, мет, мета-медитации, когда ресурсы уже своего будущего, чтобы туда прийти вот именно к той цели, которая нам нужна. Да, тоже можно с наполнением рейки это делать. Это тоже усиливает результат там десятки раз. Очень круто. Но это уже для мастеров, кто вот уже понимает, что такое сессии, да, как это трансформация будущего, вот это вот все. То есть что такое будущее? Это, ну, вот у меня идет образ такого дисплея, да, как в машине. И вот там стрелка. Тут минус, тут плюс или наоборот, да, там, вот она из плюса, каждый наш поступок запускает новую цепочку событий в нашей жизни, да, каждое наше слово, каждая наша мысль запускает цепочку событий, такую новую многоходовку, да. И вот от того, как, куда она двигается, в плюс или в минус, зависит наше будущее, поэтому будущее, в принципе, на картах предсказать можно один вариант. А у нас их биллионы вариантов, просто миллиарды, миллиардов, я не знаю, там, вариантов. И от нас это очень сильно зависит. Мне нравится такой пример приводить, такая коротенькая притча, когда царь с премьер-министром пришел к астрологу и говорит, ну давай, рассказывай, что там нас ждет на ближайший год. Ну и астролог ему говорит, ну у тебя, говорит, царь, все будет хорошо, будет война, но ты выживешь, а вот премьер-министр тебя закроет своим телом и погибнет. Ну, они каждый выходят от астролога, каждый со своими мыслями, каждый со своими дальнейшими действиями. Царь пошел там, позвал танцовщиц, вино ему принесли, и он, короче, провел весь год в вине с танцовщицами. Все у него было хорошо. А премьер-министр понимал, что ему осталось там меньше года жить, и он молиться пошел. И он ушел с места, молился, все свое свободное время старался молитве уделять, и в конечном итоге приходит день, война, и рядом с царем премьер-министра не оказалось в тот момент, когда в него летела стрела. И он оказался раненый. Ну, не, не, силь, не насмерть, но тем не менее раненый. И зовет, значит, астролога, говорит, так, давай, ты что тут тут наврал, говорит. Давай рассказывай, зачем наврал? Смотри, говорит, этого не оказалось рядом, он живой остался. Он, астролог говорит, ну вы от меня вышли, каждый из вас прожил вот этот промежуток жизни, как посчитать. Вот что ты царь делал на это время? Как я радовался, я позвал танцовщиц, вино, мне было радостно, что я в войне останусь жив, что со мной будет все в порядке. А что делал твой премьер-министр? Зови премьер-министра. Премьер-министра позвали, говорит, ты что делал? Он говорит, я молился. Молитва улучила его карму. А этот своим вином свою карму. И получилась другая ситуация, поэтому нет никакого смысла э, или э, есть смысл смотреть вот там карты Тара, да, или что-то на ближайшее будущее. Да. только в том смысле, как вот анализ крови, как анализ мочи, да, то есть вот в данный момент стрелка стоит вот тут, и э, будущее, вот оно вот такое, да, но его можно улучшить или ухудшить. Опять-таки нашими мыслями, нашими поступками и мыслями да. да и каждый принимает свое решение улучшить или ухудшить Ну, еще тут конечно знания нужны потому что некоторые думают там вот э, там, я не знаю э, нянчить великовозрастных детей стараться им помочь там накормить их я не знаю еще что-то это хорошее дело на самом деле это mm -hmm. мешать развиваться творческому потенциалу собственных детей то есть здесь знаю. из той оперы как благими делами выслана дорога в ад вот из этой оперы. Да? <свес> Или кто-то думает, что добрые дела надо делать всем, а оказывается, добрые дела нужно делать только когда тебя попросили. Или давать советы. Да? Э, некоторые думают, что давать советы – это хорошее дело, а давать советы – хорошее дело только если спросили совет. Если не спросили – то лучше не давать этот совет. И э, есть много таких моментов, в которых есть там э, три лжи, которые ведут в рай, да, или наоборот, три правды, которые ведут в ад. да. То есть там тоже есть много исключений. И на сегодняшний день нет у нас образования по вот этим вот моментам, и мы просто не понимаем, когда мы делаем хороший поступок, когда нет. Иногда человек приходит на консультацию и говорит, «Ну я никому ничего плохого не делала, я там всю жизнь пыталась, последнее отдать хотела». Вот. Последнюю дать хотела, себе не оставляла, себя в первую очередь наказала. А что такое я? Божественная частица, да? Божественная. Да. То есть Бога, в принципе, обидела тем, что вот последняя отдала, а себя не наполнила, и сама пустая оказалась, да? То есть здесь уже тоже идет нарушение. Но человек живет с мыслью, с такой, с вражеской мыслью, что он все правильно делает. Он столько добра людям сделал. А добро еще такой момент, что а, просто добро делать ⁇ это семена сажать. Эти семена mm -hmm. могут прорасти в нашей следующей жизни. Так как жизни короткие, они никуда не денутся, они прорастут, они могут в следующей жизни прорасти. Mm -hmm. А их надо поливать, чтобы они выросли. А поливать ⁇ это радость. Если мы доброе mm -hmm. дело делаем с радостью, то прорастет еще в этой жизни. А если мы то есть отдавать, отдавать в кайф, когда отдаешь, да. и кайфуешь от этого, да? Да. И вообще жить в кайф. Вот особенно женские деньги, они в женском кайфе, в женском расслаблении. То есть вот когда женщина плечи вот, вот сюда, да, э, первая чакра вот такая вот вся сжатая, да, надо еще вот это сделать, вот это, и вот она все думает, что все она сама должна делать, ответственности на себя навешала и за мужа, и за детей, и за там я не знаю, за того парня, и вот она вся такая сжатая, напряженная, как танк, как трактор, да, вот такая. И, и ничего не получается и деньги не приходят, и не складывается что-то вот в жизни, прям вот не складывается, и ну, вот все не так, <связано> да, и стоит только женщине расслабиться, сказать, "Все, я больше не могу ничего, Господи, сделай <связано> да? и вот она раз расслабилась, расправила там, э, свою ответственность мужу отдала, говорит, "Все, у меня там горло болит или голова болит, я пойду полежу, придумай что-нибудь на ужин там, да, или еще там поглади, еще там, поди это огород вскопай и курян дай, да, там все задания варила, mm -hmm. сама пошла полежать. И тут раз кто-то позвонил, муж на работу позвали, там кто-то долг отдал ей, кто-то еще какие-то реальные чудеса начинают происходить. Или там клиентки какие-то начинают появляться. Вот именно вот в этом расслаблении. И рейки здесь тоже, кстати, могут быть вот этим катализатором вот этого расслабления. То есть вот. Да. Вот здесь тоже включается вообще супер просто как. Елена, скажите вот сразу по факту, то есть это может, может вы как специалист работать с женщиной, которая вот ну, в данном случае вот этот пример, который вы привели, mm -hmm. да, которая работала-работала, и для того, чтобы ей вот выйти из этого состояния, вы можете с ней как-то поработать, и Рейки, энергия Рейки ей может помочь, да? да. Это как, ну, еще как линия, чтобы пошло еще осознание, потому что рейки дадут кратковременный эффект, если не пришло осознание. Да. А, то есть она должна осознать, что она в каждом своем дне должна себя контролировать и настраивать вот на это состояние расслабленности. Вот все в кайф, да? Расслабухи. нравится, да? Говорит, я сегодня отработала на расслабухе, так вот не напрягаясь. И заработала. Да, там кто-то рассказывает, прям вот это включает, начинаешь понимать, что да, надо расслабляться. И вот если это пошло, ну, там бывает, что еще причины стоит посмотреть в астрологической карте, да, то есть там бывает, видно по планетам, что там что-то накосячили в прошлой жизни, да, то есть в этой нужно просто проработать, то есть есть такая возможность упражнения, гармонизация планет, да, то есть особенно когда у кого-то в карте там сразу несколько планет ретроградных, да. То есть здесь можно дополнительную энергию получить от того, что вы их прокачиваете, они начинают уже проявлять позитивную энергию в вашу жизнь, то есть за счет э того, что прокачиваем. То есть есть такие моменты. Ну, то есть здесь нужно все в комплексе смотреть, да? Все в комплексе. То есть деньги это один из инструментов, очень важный, очень ценный. Но нельзя сказать, что это та волшебная палочка, которую сейчас мы все начнем махать вот, во все стороны. И у нас все будет хорошо, да. Тоже можно накосячить, можно хотеть сделать утюг, получить слон. Э, да? угу. То есть здесь тоже нужно. Помню, я так точно помню. Да, да, да. То есть все должно в меру быть, да, как вот с, с, с лекарствами, да, все может быть и лекарством, и ядом. И здесь э, тоже нужно понимать, как защищаться, как что происходить должно. Вот это вот тоже есть, конечно, моменты. Да. Елена, вот я еще, знаете, что вот заметила, вы когда рассказывали первую историю, как вот этот вот мастер, первый мастер, так сказать, на планете, на Земле Рей принял, да, на 21 день сразу же вспомнила такой момент. сейчас все больше и больше же скрывается, так, исторических неких моментов, да, раскопки всякие ведутся. И уже что человечество жило не 3, не 4, не 5 тысяч лет, а намного больше. Mm -hmm. и, вот, и я так, я вот просто, все равно же у нас какая-то генная память осталась yeah. да, от наших предков. Я думаю, что вот это вот, когда у нас чисто интуитивно, когда у нас что-то заболеет, мы руку-то прикладываем, yeah. это, наверное, вот какая-то генная память, что мы-то когда-то себя сами исцеляли. да yeah. Давным-давно в нашем проекте. Голова заболела, положили, да, да. Смотрите, каждая, э, власть, каждая власть переписывала историю. Для чего? И называется влияние на народ на уровне истории. То есть когда человек не да. знает о своем прошлом, не знает вот эти вот качества, он становится такой незащищенный. То есть с ним можно танц... И управляемый, да? Без роду и племени управляемый. <связать> Манипулировать, 5, да, легко управлять. То есть в ведической культуре, которая была на Руси до Иисуса Христа, там если э, э, был там управляющий деревни в каждой деревне какой-то, да, и если люди видели, что он неправильный принимает решения, его перезбирали, его не оставляли там, вот он досидит до своего срока там или еще там, нет. Его просто перезбирали, как вот среди казаков еще было такое, да, что... Как только он дает три, три неверных каких-то приказа, и человек прежде чем выполнить, он думает, а это неверный приказ. Из этого приказа будет цепь событий, которая создаст проблемы там, всем нам. Или вот что будет неровно. Три, три его подчиненных сказали ему, атаман, ты дал неверный приказ, потому что из этого получится только хуже. И его пересбирают не ждут, что там срок там его выбрали на 4 года или там на 6 лет, я не знаю, да. Его три неправильных решения переизбирают. Это еще оттуда, из, из вот этой ведической древности. То есть не выбирали, по кого попало. Выбирали того, кто будет реально хорошие решения принимать. Реально нужные, полезные. Поэтому здесь вот это влияние на нас было на историческом уровне убирали вот эту историю, рассказанную. Вот в ведической культуре там сохранились истории, которые, допустим, вот Сита и Рама, история, она сейчас уже научно доказана, что проходила эта история от 10 до 20 миллионов лет назад. То есть не было никаких динаметров, mm -hmm. ни людей и очень мудрые люди были сильные воины э, очень мудрые правители, которые, у которых не было ни воин, ни болезней у людей, а это тоже от правителя, от того, как он управляет, какие он запускает вот эти вот процессы своими поступками, принятыми решениями, зависит здоровье его народа. То есть в древности могли прийти к царю и сказать: у меня умер ребенок, ты где-то не решение принял царь. То есть царь был в этом напрямую виноваты это могли доказать каждый то есть образование было такое не все было в, рукопис... ну, в рукописном потому что не просто так сжигались библиотеки не просто так сжигались. то есть это очень много знаний великих знаний сжигалось вот в этом во всем и э, вот этот момент как доказать что де... Отде... откуда они знают от 10 до 20 миллионов лет назад да? из индии до Шри-Ланки, тогда Ланка называлась Ланка, просто не Шри. После прихода туда Рамы с войском обезьяны, когда он победил, она стала называться Шри-Ланка. И она, остров в океане, да, то есть с Индии прийти туда с целым войском было непросто. Они построили рукотворный мост. Громадные булыжники укладывались в море, чтобы создать э, вот, тропинку такую, чтобы войско прошло. На каждом камне было написано имя Рама. На каждом камне. То есть это сейчас реально увидеть. И этот мост существует до сих пор. Он на 2 метра всего под водой в, в океане. За 10 до 20 миллионов лет назад он опустился на 2 метра. То есть это не какие-то 40 метров или какая-то глубина, какая-то сложность. Это реально, что можно потрогать, сплавать, понырять, потрогать фотографии, как сейчас снимают, да, увидеть надписи на этих... То есть это, и mm -hmm. это научно доказано уже, что это от 10 до 20 миллионов лет назад. То есть представьте, что мы люди живем просто цивилизации нарушались да, да. происходили много раз атомные взрывы и за счет этого цивилизация отбрасывалась назад то есть оставалась там на сколько-то может быть сотен даже лет без света без воды без интернета я думаю что даже mm -hmm. во всяком случае такой духовный интернет он всегда существует независимо от того платим мы за него или не платим просто разбираемся мы и разбираемся вот в этом Духовный интернет тоже можно настраивать таким образом, чтобы он на нас работал. Но было важно вывести нас таким образом, чтобы мы были глупыми просто, но ну, по-другому не скажешь, да, то есть, когда мы yeah. мы наполнены страхами, переживаниями, сомнениями, а когда мы знаем свою историю, неважно, сколько у меня морщинок на лице, неважно, красивая ли у меня фигура или некрасивая, или у меня там что-то не так, да, кривые ли у меня ноги, или не кривые, уже пофигу, уже просто знаешь, что я там наследница там таких-то, таких-то исторических историй, да, каких-то, я этих людей, которые совершали какие-то подвиги в прошлом, да, там, а мы по-большому все потомки этих людей, которые 10 миллионов лет, назад, да. мы все потомки этих людей, и в роду были и плюсы, и минусы, то есть нельзя сказать, что там у кого-то в роду вот только хорошие, а у кого-то плохие, всегда была примешка, кто-то из предков хорошие поступки совершал, кто-то плохие, но все равно это наши предки, мы их должны принимать, и никого нельзя выбрасывать потому что это как, рот это как вот стена если там не хватает это не хватает кирпича или камня в этой стене да то есть и там уже начинаются проблемы какие-то которые нужно решать поэтому э, вот таким образом происходит все очень интересно это все это такая вот, для меня это какой-то океан знаний которые вот еще еще еще еще хочу хочу хочу постоянно хочу я, кстати, заходила к вам, ну вот в ВКонтакте, когда отправили вот эту ответ на тест-тест у вас был, mm -hmm. да, и я автоматически получилось, что посмотрела там несколько ваших видеороликов, которые вы рассказываете, вот эти вот истории, всевозможные ведические, mm -hmm. да, где с это понимаете, из фильмов, наверное, из книг больше всего, да. Но сейчас сериалов много. Сейчас сериалы снимаешь, очень классные, они так сняты хорошо, их с удовольствием смотришь. Я уже несколько посмотрела по нескольку раз, они там по много-много серий, но я для себя делаю час-два в день вот этого расслабления, да, и я читаю мантру, смотря этот фильм, да, то есть я себе а, традицию сделала, да, но ну, вообще все приходится два в одном, три в одном делать, в один промежуток времени несколько дел. Но они так наполняют эти фильмы. Вот начинаешь понимать вообще совсем другому жизнь. Там столько идет инсайтов на, вот просто на просмотре фильма. Куча инсайтов идет. И я себе их записываю, записываю, записываю эти инсайты просто кстати, друзья, я хочу порекомендовать прям зайти в ВКонтакте к Елене на, на ее блог, да, ВКонтакте и посмотреть очень много видеороликов, видеозаписи Они небольшие, там, буквально по чуть-чуть, да, минуточек. То есть они смотрибельные, они очень интересные. И или ну, ссылочку может быть на контакт, либо у Елены. Спросите, либо напишите мне, я вам тоже скину ссылочку на ее страничку, и смотрите, вообще очень любопытные истории, я думаю, всем будет полезно. Да, хорошо, благодарю, приходите все, потому что я больше, конечно, я веду тему отношения, но у меня также есть уже опыт, я уже даже тренинг по деньгам делала, и тренинг астрологической консультации по здоровью, да, вот, есть у меня уже наработки, со здоровьем очень много интересного связано и э, предназначение, да, вот сейчас очень многим интересует свое предназначение, потому что когда человек идет по предназначению, mm -hmm. все складывается, вот прям двери сами открываются, там звонки какие-то неожиданные приятные вовремя происходят, и когда человек идет mm -hmm. в свое предназначение, вот прям палки в колеса жизнь вставляет, вот прям все не так не неедок, вот не срастается, не сходится, не что-то это человека выводят на его предназначение. И вот в натальной карте, в астрологической, очень хорошо можно увидеть там по разным параметрам и сравнить даже, да, что свои таланты какие-то нужно раскрывать, наоборот, да. И все будет складываться, все будет к лучшему. Так что... Елена, ну, вернемся к Крейке. Я вот хочу, знаете, мне пока разговаривали, тоже возникли вопросы в любом случае. По поводу животных вы сказали, вот, что а, если мало животных живут, у меня тоже такой был период, просто я вспоминаю сразу же на себя, естественно, пролонгирую то, что вы рассказываете. Вот, а сейчас у меня кошка 18 лет живет, и я думаю, это что, я твою карму что-то там почистила? Да, это хорошая карма уже, это уже животное не взяло вашу карму, уже все в порядке с вашей кармой. То есть уже нет... Я знаю такие примеры, когда там семья врачей, допустим, да, а у них ребенок там, два ребенка с какими-нибудь сложными заболеваниями, они не могут своим собственным детям помочь ничем. И коты живут в меньше года. То есть все, до года не сживает, его несут в ветеринарку, какое-то сложное заболевание и спасти не могут. То есть просто кот на себя карму своих владельцев и погибает. То есть за счет этого продлевается жизнь ребенку, но живот uh -hmm. если их один и второй и третий и четвертый я просто вот за свою жизнь с детства у нас за два, два года коты вот два года и все uh -hmm. то есть это какая-то родовая карма была не обязательно мои были то есть это с моего детства не обязательно мои поступки. здесь рассматривал потому что это первая кошка вот, которая живет с 2003 -го года у меня а до этого тоже, вот, сколько я жила, и маленькая, и уже взрослая была, у нас по чуть-чуть совсем жили. Да, да. Да. Ну, может быть, максимум 5 лет, вот, собака <сас> у меня, помню, была, потерялась. Кстати, рейки тоже можно делать животным. То есть вот, э, а -а -а. код, да, ему можно и на расстоянии делать, да, и можно и в контакте. Я, например, своих котов, вообще вот последних, э, э, это, еще у меня до, до, до этого кота была тоже кошка я им э, настройку рейки давала. То есть у меня коты были рейкисты. Да. Приходят там, начинают своими когтями вот топтаться, да, массаж такой, а да. он уже с рейки был автоматически. То есть это очень здорово. А -а -а. Ну и также можно лечить, лечить животных, птичек, там, ну, кто-то разводит э, животных каких-то, да. То есть это тоже очень классный инструмент э, помочь. У меня тоже была такая история, что я э, работала в одной семье на уборке, и у них собака была, ну, давно уже, да, я уже была рейкистом, но еще работала, и собака была уже такая, лет 12 на ней было, и она падает, короче, и там еле дышит, все, перепугались, девочка, дочка хозяйки ветеринар, но она в это время там далеко была на работе в Мадриде, мы на юге, она там... Не, не приехать, ничего. Просто по телефону у нее спрашивают, что делать. Она, давай плакать. Ну, то есть уже так mm -hmm. у собаки, что можно ожидать, что хочешь. И я уже взяла, сделала собаки Рейки. И она поднялась. Mm -hmm. Поднялась, ее потом свозили к ветеринару, там сказали, что да ничего страшного с ней, все в порядке, по анализам ничего не показала. То есть что-то, какой-то сбой был, но Рейки помогли, да. И она еще прожила, я не знаю, лет шесть, наверное, прожила. Вот уже, наверное, в прошлом году, наверное, сказали, что похоронили собаку, так что прожила. Я сейчас вы я вспомнила, помните у Куприна Олеся рассказ, да, вот еще фильм снимали с Мариной Влади, Олеся Колдунье, видимо, она тоже использовала эту энергию, Рейки, да? Да, да, да, то есть это передается, ну вот после сожжения ведьм передавали очень аккуратно, боялись за то, что детей, за своих детей, за их жизнь, что передашь вот эти знания и тоже их сожгут, да? То есть уже это минимально, mm -hmm. уже каких-то там от, от людей далеко, где вот сибирские какие-то деревни, вот там еще это все оставалось mm -hmm. передавалось из уст в уста, вот это все. Потом тоже у меня чья mm -hmm. ситуация, что человеку плохо стало, да, там он раз там за, за почки схватился и плохо ему, и я говорю, давайте я тебе mm -hmm. это сделаю, он говорит, давай, mm -hmm. и я ему делаю. Mm -hmm. И он тоже через полчаса у него боль отходит, все там, белое лицо сменилось на розовенькое. Со свекровью я тоже э, часто проделываю. Она у нас еще падает, 82 года человеку. И падает. Глаза кружилась, упала. Синяки вот прям, медики там выпишут какую-то суспендию, чтобы что боль снять. А иногда приходим, он плачет прям, вот ничего не помогает, и прям боль такая. И я ее тоже, ну что, давайте рейки сделаю. Она говорит, давай. Mm -hmm. И все, она уже mm -hmm. сейчас идет к соседкам, щечки розовые, уже улыбается, все, у нее боль вся прошла. То есть это очень-очень э, mm -hmm. классный инструмент. И все время под рукой, все время. Вот только понадобилось, сказала слова, которые там несколько секунд произносишь, mm -hmm. и все. И это начинает работать. Очень здорово. Елена, скажите, а вот вы говорили, что есть у, вас, у вас 86 каналов, то есть их на самом деле тысячи. А чем они отличаются? Вот, что это значит «каналы», что это как? Это? Каналы – это, вот, допустим, «энергия солнца». Да? Можно призвать «энергию солнца» вот в виде рейда. И тоже, допустим, ее можно для финансов использовать, наполнять кошелек свой, да? заряжать карточки банковские, чтобы деньги приходили, да? Там энергия Луны дает женскую энергию, да, тоже у нее есть там, и к финансам по отношению, к финансам больше. То есть у каждой энергии есть своя специализация, скажем так, как вот врач на специализации, да. Допустим, энергия Аюрведы – это энергия, которая отвечает за здоровье, да, или там полный спектр исцеления тоже за здоровье отвечают. Но они разные, да, их можно призывать сразу кучей, да, прямо пачкой, вот как есть они там, 80 сразу все призывать и куда-то направлять, на здоровье, на то, допустим, кундалини, они такие многофункциональные, и классика, они многофункциональные, их можно везде. А вот все остальные, они уже мастерские рейки. Когда у вас есть база э, кундалини или классики, вы тогда можете получать мастерские рейки. То есть они уже более узко, э, узкой специализации, но работают сильнее, чем та базовая, да, то есть вот так. Можно так сказать. Поэтому их много-много. То есть энергия весь мир наш состоит из энергии на 99 Вот все то, что мы можем потрогать и увидеть, это вот 1%. Это вот как матрешки, да? А самая маленькая матрешка это вот тот физический мир, физический план, который мы можем увидеть, пощупать. А вот все остальные большие матрешки. 99 это энергия, потому что что такое интернет? Мы его тоже не можем пощупать или увидеть, да? Но вот если мы не заплатили, мы сразу понимаем, отключили. Ага. Точно так же вот с этими энергиями. Точно так же, что мы их как бы пощупать не можем, увидеть не можем, но мы можем увидеть результаты их действия. Ага. Кому-то стало легче со здоровьем, да, у кого-то там морщинок меньше стало, у кого-то э, э, исцеление финансового плана пошло, да, там, исцеление отношений пошло. То есть вот во всех этих направлениях можно использовать рейки. А скажите, как долго учатся ученики рейки? Очень быстро. У меня был интенсив выходного дня. Я провела э, по часу, наверное, два дня. Мы делали настройку первой ступени час объяснений, ну, там, может быть, побольше я пообъясняла, на другой даже, наверное, меньше часа урок был, и настройку второго, второй ступени. То есть там просто знать основные правила, чего мы не делаем, то есть нельзя энергию рейки использовать mm -hmm. в плохом, мы не можем влиять на mm -hmm. другого человека, на его умер. На его, mm -hmm. да. То есть как в черную магию одно время использовали, как черную магию, но у людей закрывался канал. То есть, как начинают в черную магию использовать, или нарушение силу воли другого человека, не имеем права, только с согласия другого человека мы можем рейки делать. Даже муж мне говорит: не хочу, не хочу, не хочу, потом говорит: ну ладно, делай. Я говорю, нет, уже все. Уже, уже мне нет, сказал. Я не собираюсь канал терять, поэтому для меня очень важно, чтобы это было из сердца хочу желание человека. Да. Поэтому... То есть, если он так вот на, на это самое наотвали что называется да? да это уже нельзя использовать да, да, уже нельзя уже нельзя ну как бы в районе мужа можно потому что муж это половина меня я могу через себя проходить mm -hmm. энергии то есть это одно целое муж и жена то есть я себе даже деньги у него будет проходить то есть здесь можно пойти mm -hmm. на такой обман потому что его там да или нет это половина того что я могу mm -hmm. yeah. Вот, допустим, уже с детьми совершеннолетними, это уже должно быть их согласие. Вот я, например, моя дочь тоже атеистка, она говорит, я не верю во все. Я говорю, ну и что не веришь? Ты мне главное дай разрешение, когда э, внук там где-то упал, еще что-то возьми позвони мне и скажи, мам, пошли нам рейки. От того, что ты mm -hmm. веришь, э, mm -hmm. хуже-то не будет. То есть побочных эффектов негативных mm -hmm. от них нету, совсем mm -hmm. mm -hmm. нету. Поэтому mm -hmm. Ну, опять-таки, люди имеют право выбора. И я не нарушу. То есть, вы, Елена, вы своим вот родным, близким делаете как бы бесплатно, а вот клиентам, каким-то посторонним людям вы деньги, да? Это ну, что бесплатно. такое бесплатно? Я могу сделать бесплатно, да, то есть я отпускаю ситуацию, да, я могу клиентам бесплатно сделать. Но есть такой момент, энергообмен в нашем мире – да. И Если да. я это отпустила, да. во Вселенной все равно в небесной канцелярии учет безупречный. То есть все, что да. получили бесплатно, это э, с нас возьмут все равно. То, что... да. То есть да, да, люди да. Вот сейчас приучены к халяве, да, там любят все это бесплатное, но на самом деле ничего бесплатного нету. То есть энергообмена э, в нашем мире никто отменить не может. Никто. Спишут другого с чего-то там обязательно спишут за да, да. небесного. Продолжал Вселенной там, большую сумму. Здоровье может расплатиться, машина сломалась, труба какая-то потекла, там, я не знаю, еще что-то. То есть дополнительные расходы он все равно понесет. И, и, и хорошо, если вот так, да, как это евреи говорят, да, слава богу, взял деньгами, да, слава богу, взяли деньгами. Да, а может же, отношениями, здоровьем, жизнью, да, то есть на, зависит от того, что он наверное, задолжал, сколько он живет на этой халяве, плиз, да. Например, вот э, я сейчас стараюсь даже книжки покупать, а не скачивать бесплатно, да, э, какие-то, вот которые, допустим, сериалы смотрю, я стараюсь все равно послать какой-то донейшн, да, то есть чтобы, понимаешь, какую-то денежку, уже закрывается гешталь, вот этот вот цикл закрывается. Уже долг перед вселенной уходит. Да? Лучше пойти на uh, консультацию донейшн, чем на бесплатную. Ну, на бесплатную, да. если идешь, и я, допустим, задаю человеку вопросы, я веду исследование, да, то есть это uh, мне нужно, но я потом в обмен отвечаю на какие-то вопросы человека. То есть здесь идет энергообмен. То есть человек мне сделал услугу, ответил мне, я, допустим, там исследование, чтобы новый продукт сделать, я хочу понять, что сейчас востребовано, что людям нужно. Да? И вот я задаю там какую-то серию вопросов, и для меня это полезно. И я в обмен отвечаю на вопросы человека. И закрылся гешталь, то есть здесь никто никому ничего не должен. А когда уже, допустим, диагностику я веду, да, диагностику уже не, нельзя бесплатно вести. То есть человек уходит с долгом вселенной. То есть я его отпустила, мне как бы не заплатил, ну и ладно, мне с другой стороны придет, я уже это знаю, да. А да. у человека все равно возьмут. Поэтому выгоднее все-таки людям объяснять, что лучше донейшн заплатить столько, сколько ты можешь от сердца вот доступную, mm -hmm. пусть это будет какая-то там даже какая-то маленькая цена, но уже гештальт закрывается и э, уже не должен Вселенной. Вот это вот еще очень, mm -hmm. очень тоже важно, кстати, это. И даже мне даже некоторые девушки говорят, Лена, напиши пост, вот этого я не знала там, допустим, да. Mm -hmm. Ну надо как-нибудь написать пост. Я так время от времени. Mm -hmm. Ну да. Об этих. Э... Надо давать люди просто, ну у нас же люди это невежественные по большому счету. Ну большая часть. Mm -hmm. Есть, конечно, такие умные и грамотные люди, как мы с вами. Мама <с есть ребенку нет. жизнь, и она назад ждет уважения, внимание, да -да -да. стакан воды поднесет, чем-то поможет, на дачу отвезет, еще что-то. То есть в обмен она все равно что-то ждет. То есть здесь нету искреннего, что дала ребенку жизнь, вырастила, все ему дала и говорит: все, иди. Я тебя отвлекаю, такие людей да -да. вообще единицы. Большинство все равно что-то в обмен ждут, поэтому надеяться, что какой-то незнакомый человек мне что-то должен бесплатное, но нет, конечно. Нет, конечно. Mm -hmm. Любую работу, которая для меня делает человек, какую-то услугу оказывает, это э, очень важно чем-то отдать, да? то есть либо какую-то пользу сделать, либо какую-то, вот что-то предложить, если не хотите деньгами, то что-то э, своими руками сделать, да, может быть, там у кого-то таланты, там, ну, на расстоянии, там, это в интернете какие-то таланты, да, человек говорит, я там, допустим, фотографию могу обработать красиво, давайте я вам обработаю фотографии, да, или там, я там сайты делаю, или еще что-то, давайте я вам советов дам, да, там, каких-то, то есть это будет энергообмен, да, то есть, такой достойный обмен. Те, которые совсем вот хотят всего бесплатно, они как раз приходят с проблемами в первую очередь с финансовыми. И когда им говоришь, что у вас первая проблема, вы просто там каждый день запускаете свою неудачу финансовую, просто приняв вот какую-то бесплатность и ничего не дав человеку. Даже вот лайк. В интернете это уже закрывается этот уже ты какую-то пользу принес. Отзыв там в два предложения написал человеку, все, уже гештальт закрывается, mm -hmm. потому что этот отзыв продаст этого специалиста другим людям. Другие люди найдут решение своим задачам, а специалист получит клиентов. То есть это уже польза. То есть здесь ну, не всегда деньги, единственное, что может быть для закрытия энергообмена, да. То есть нужно просто пожелать, да. пожелать чего-то хорошего человеку. Да? Вот я, допустим, делала покупку, у нас землетрясение было. Правда, я никогда не переживала землетрясение, мне было страшно. И 4,3 балла. То есть все осталось на стенах, но ну, там где-то в, в других деревнях видно посильнее было. Пошли трещины где-то, асфальт потрескался, дома потрескались, но ну, не спали. Да. А у нас вот, ну как бы, ну все равно было страшно. И я написала пост, и девушки реально писали в комментариях, Лена, мы за тебя молимся, Лена, дай бог, что все было хорошо, дай Бог, что все, все, все прошло. И э, я почувствовала вот эту вот э, энергию вот этих пожеланий, потому что в нашем городке больше не трясло. Вот э, э, в 20 километрах от нас трясет, а до нас не доходит. То есть такая сила mm -hmm. своих добрых слов. То есть это тоже может быть энергообменом. Это тоже может быть энергообменом. Вот, mm -hmm. вот такое вот интересное. <сёк> Поэтому я вот, например, тем лайки ставлю, мне даже не жалко, думаю. Да. <сёк> Надо поддержать людей. Все, кому в ленте смотрю, но не, не часто бывает, что просматриваешь ленту, да? Но стараюсь да. там всем поставить, особенно тем, у кого мало лайков, <сёк> добавить своего. <сёк> да да да. Это тоже, это тоже очень, это все возвращается в сторицей. Все возвращается. Поэтому нельзя, не нужно бояться делать добрые дела, приятные дела, которые обрадуют любого человека. Вот такие вот мелочи, казалось бы, лайк, да? А он же радует любого человека. Мы же вот все, кто пишем посты, о, мне лайк поставили, о, мне два лайка поставили. Мы правда радуемся. Это такой вот идет классный энергообмен, важный и ценный, поэтому лайки... Вообще очень да. комментарий человек написал, вот, да, еще и от сердца написал. Вообще ценность, вообще ценность. Это тоже помогает продвигаться уже в рекламу, не нужно тратиться, да, то есть если люди вот, да. взаимодействуют, то это очень ценно, очень ценно. Хочется дать больше таким людям, вообще хочется прям... в Личку пишу иногда, говорю, хочу вам подарок сделать, вы мне столько лайков ставите. Быть uh -huh. видео из закрытых, которые вот не, не в общем доступе, Конечно. еще что-то. Но я тоже люблю делать подарки. Обязательно. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Елене по поводу рейки, или в принципе можно и по другой теме, по отношениям Елена может ответить, я думаю, на многие вопросы uh -huh. актуальные. Да? Поэтому задавайте, раз у нас время еще есть, я так предполагаю, Смотрю а времени у нас уже практически нет, ну, выкинет нас Инстаграм, значит, выкинет. Значит, наше время закончилось. Поэтому, ну, заранее в любом случае я поблагодарю сейчас всех, кто присутствовал. Поблагодарю Елену за то, что отозвалась, пришла снова на прямой эфир. Спасибо большое, Елена. Очень приятно с вами общаться. Вот действительно очень глубокий мудрый человек, знающий и обладающий такими вот глубинными знаниями. Это всегда... Ну всегда восхищает, вот меня восхищает, мне любопытно прям слушать. Я, у меня этот час, я говорю уже пролетает прям как вот, вообще как 15 минут. Mm -hmm. вот. И буду рада видеть вас еще в следующих прямых эфирах, если что. Благодарю вас, Ксения, тоже за то, что вы меня приглашаете, уже не первый раз. И мне тоже с вами очень комфортно, я тоже просто кайфую от этого часа, который я с вами провожу. Мне всегда очень приятно с вами э, вот эти интервью проводить. Я просто реально чувствую такую радость, ощущения классные. Благодарю вас тоже. Хай. Да, спасибо большое. Гармоничная да. такая вот у нас с вами беседа. Я смотрю, вопросов нет девочки, мальчики, кто там у нас был. Вот Наталья у нас приходила тоже, она тоже мастер-рейки писала, да? Спасибо, Наташа, что прослушала, просидела весь час нас, и вообще это классно, когда люди ну, слушают внимательно, да, и, и, и весь прямой Ну, в любом случае, другие посмотрят да. нас в записи, я думаю, будет многим интересно. Да, очень приятно, когда слушатели понимающие тоже. Вот это тоже очень классно. Да, да, да. Благодарю вас да, это за ваши комментарии, много. за ваше угу, участие с нами. Хорошо, тогда мы прощаемся и э, желаем да. счастья, потому что счастье — это дело наживное. Угу. Ага, хорошо, вторая ступень. Каких? Или усуи? Каких? Усуи, наверное, большинство усуи. Вот они два, две базы, или, кла или классика усы или кундалини должны быть базовые, потом можно рейки э, получать уже мастерские. Ага, жду ссылки. Угу. Хорошо. Напишем. Хорошо. Сеня. Напишем. Угу. Да, ну. Все тогда, дорогие, обнимайте всех да. и увидимся в следующих выпусках. Да? Ага, вы... всех соступающими праздниками. С праздниками, да, 8 марта праздники. Тоже, кстати, с рейки можно поработать. и Хорошие букеты получать от мужей ухажоров, да? Я к вам допишусь на рейке, наверное. Вы меня соблазнили. Хорошо, договорились. Ну все, сидите. Будете потом, всем пока. Будете свою продукцию заряжать, а люди потом будут говорить: о, такие результаты еще больше увеличить результаты, да, да, да, результатов будет, это вообще классно тогда, угу. все тогда, я исчезаю, да, как мне там, да. пока пока, угу. пока пока Ну что ж, дорогие друзья, оставляйте комментарии, лайки, задавайте вопросы, переходите к Елене на аккаунт, пишите ей в ДИВИК, ссылочку в контакт я отправлю кому надо, отправлю в личку. А Наталья, тебе в личку отправлю, это уже договорено. Ну а всем остальным, если кому надо, пишите, хочу... этот. Ссылку на Елену, и я вам отправлю. Но вообще ссылку на Елену Алексееву по в Инстаграме я оставляю, у меня в посте уже есть, можете перейти к ней лично и написать ей в директ, она всем ответит. И я с вами тоже прощаюсь до следующих эфиров и с наступающим днем Защитников Отечества. Пока-пока!